Мы на земле неспроста Иисуса Христа. Мы на земле неспроста, Небо — наша мечта. Мы готовим людей К пришествию Иисуса Христа. Субтитры создавал I'm so not Сиону. Вы приступили Духом к Небесному Иерусалиму. Вас окружает ангелом. И вот кровь кропления она между нами и Богом. И Дух Божий носится здесь. Откройтесь для Бога. Дышите им, как воздухом. Видьте Его на этом месте. Откройтесь для Его любви. Откройтесь для Его благословения. Господь, вот кровь завета. Я кость от костей, плоть от плоти твои. Люби меня, питай меня, грей меня. Я церковь твоя, избрана. Очисти меня от всякого пятна, укрепи меня, разгони всякие страхи, согрей меня твою любовью, учешь меня, Дух Святой. Я знаю, что ты любишь, но твое, поск... но твое прикосновение, оно говорит лучше. Чем тысячи слов, чем тысячи слов, чем тысячи слов, Дух Святой. Я провозглашаю, что наши ноги стоят стоят Духом в Царстве Твоем, И мы приступили к небесам, мы Духом посажены там, мы граждане неба и Свои Богу. И Ты среди нас, и Ты сейчас ходишь среди светильников. И ты проверяешь свое стадо. И я благодарю тебя, что ты вытираешь слезу. Ты, Господи, хромище укрепляешь. Ты разгоняешь чму, Ты убираешь всякое напряжение. Ты приходишь утешение. Во имя Иисуса. И потоки твоей воды льются. Аминь. И ты напояешь душу. Ты укрепляешь. Аминь. И я духом верю в твою любовь. На основании слова, воцарею благодать над каждым. я не знаю, кто какие битвы ведет, кто с каким сердцем пришел и смотрит. Но я знаю, что ты сказал, что будет поклоняться мне в дух истины на всяком месте. Аминь. И мы поклонились тебе, мы воцарили Тебя, поклонились царству над нами. Царство над нами телами. Ты, Господи, ни один врач не может разобраться, ученый. Как оно дивно сотворено. Поэтому пересмотри каждую клеточку. Пересмотри нашу жизнь. Аминь. Пересмотри наши все органы. И доявится Твое исцеление. Аминь. Через раны. Духом Святым я высвобождаю. Аминь. Смотри наше мышление, Аминь. И пусть всякая кривизна выровнется, аминь. Пусть всякий долг поднизится, написано Аминь. Аминь. Дол наполнится, Аминь. Пусть всякий холм понизится, аминь. И там, где тьма, да будет свет. Аминь. Господи, твоя мечта, чтоб все небесное во Христе и земное соединились под главой Христом. нового дня Цепитесь духом новые Не живите по привычке Посмотрите, сколько религий застряли Они хорошие люди Но они дальше не идут И Бог не может им помочь Потому что они не расширяют колля, Потому что они простираются вперед И сегодня слава Божья сошла Дух Божий покрыл. Смотрите, Господи, веди меня Покажи мне то, что не видел глаз, не слышал ухо, и на ум не приходило. Я простираюсь и духом вперед. Я восхищаю нечто новое. Я делаю шаг вперед. Открой мне то, что мы не видели. Как ты сказал, я хочу сказать новое. Хотите ли знать это? Да, Господь, аминь. Веди меня, просумляй, расширяй. Глубину, высоту, долготу. Вечно, за Селяй мной, аминь, селяйся в нас, We're the people of the land. будет другой. Библия будет другая. Посмотрите на супругов, они будут другие. Дети будут другие. Потому что каждая встреча с Богом, когда мы взираем на славу Его, мы преображаемся в тот же образ. И вы уже другие. Вы уже другие. Просто доверяйтесь этому чудному Богу обычной жизни. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы поклоняемся законам неба, дыхания неба, жизни неба. Мы граждане неба. Мы сверкаем всякий прах и цели. Где Дух Господень, там свобода. И оттуком поражаю всякое рво. Развязываю умы, развязываю сердца, дух человека. Поражайся кайрмов, в телах, немощи, болезни. Ангелы Божии, пройдите постану, пройдите постану, где Дух Божий там свободен. Пусть придет утешение. Я духом веры протягиваю руку каждому. И прикасаюсь, и все, что имею, высовердаю как пастор. До помазания на каждого человека, на каждую нужду. И там, где грех воевал, атаковал, я туком поражаю. И воцарею благодать жизни, и говорю, жизнь во имя Иисуса, жизнь во имя Иисуса. Я говорю, Бог, как ты вел Израиля, так виде нас. Как облако стояло между фараоном, дьяволом и Израилем, и не могли приблизиться по причине облака. Пусть это слава, пусть это слава почиет на церкви над каждой семьей, над каждым человеком. Мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, что еще одна неделя прошла в вере, прошла в Боге, и мы явились на Сионе. От силы в силу перешли, от веры в веру. Все враги пали, аминь. А мы в победе. Поэтому эта благодать, эта милость, мы воздаем славу Тебе. Мы воцарили Тебя, царство я не знаю, как ты дальше поведешь это служение, но я знаю, что ты здесь царь. Я знаю, что здесь это, это помещение мы сняли и посвятили тебе. Ты здесь Бог. И пусть здесь будет все наполнено, как дно морское ведение. И пусть, Господи, проникнет в лук Духа. Твоя благодать, твоя кровь, твои раны. И пусть будет Царство Более на земле, как на небе. Во славу Иисусу Духом Святым. Аминь. Аллилуйя! Слава, слава, слава Богу.